В этом небольшом видео давайте рассмотрим, как смещать фазу осциллятора. Давайте создадим два оператора, и один направим в левый канал, а другой в правый. И давайте попробуем сместить фазу, к примеру, оператора Е. E. Какой-либо функции, напрямую влияющей на смещение фазы, здесь нет. Здесь реализовано... Смещение фазы довольно таким странным способом. Для этого нужно выбрать оператор, установить в него соотношение 0 и начать воздействовать на оператор, которому вы хотите сместить фазу. И смотрите, здесь сейчас по нулям, я воздействую на оператор е, e, и сейчас смещения фазы никакого не будет. Так, давайте, сейчас оно есть. Нужно просто кейсинг включить, чтобы у нас все операторы одинаково стартовали. Вот И смотрите, у нас никакого смещения фазы нет. Для того, чтобы начать смещать фазу, нужно начать регулировать параметров set. Давайте попробуем. Как видите, если мы увеличиваем то у нас изменяется частота. А если мы идем в минус, то мы уже начинаем смещать именно фазу нашего оператора. И в общем-то теперь с помощью вот этого оператора мы можем вот этим параметром регулировать смещение фазы. И регулировка смещения фазы производится не только этим параметром, но также и силой воздействия. Давайте попробуем. Как видите, вот количество модуляции также смещает фазу. То есть один вот такой оператор вы можете использовать для смещения фаз сразу нескольким оператором. Давайте в этом видео рассмотрим, как использовать FM8 в качестве эффекта. Для примера я буду использовать обработку вот этого звука. Как видите, он у меня сейчас отправлен на четвертый канал и давайте сюда добавим FM8. Но поскольку это эффект, мы его будем не в инструменты добавлять, а именно на каналы обработок. При установке FM8 устанавливается вот как синтезатор и вот как эффект. Давайте включим его как эффект и давайте теперь послушаем, как звучит вот этот наш звук. Как слышите, в общем-то, звучения нету. Для того, чтобы наш звук начал звучать, необходимо открыть матрицу и включить вот этот вход. Тогда наш входящий сигнал в FM8 будет обрабатываться. После того, как включить, отправить его на выход. Вот таким образом. И как слышите, теперь через FM8 проходит звук. В общем-то, вот здесь настраивается его громкость, и также есть ручка на мастере. Вот это вот. Так, давайте сделаем 100. И вот с помощью этой ручки тоже можем управлять громкостью. Но самое простое, что можно сделать, это обработать вот этими эффектами, которые есть. Здесь стандартные. Если вам они очень нравятся, и вы хотите их использовать, то вот, пожалуйста, используйте. Ну, в общем-то, здесь ничего сложного, и объяснения, думаю, не требует. Но дело в том, что вот этот наш звук может выступать в качестве модулятора. Или мы можем как его модулировать какими-либо операторами. Для того, чтобы это сделать, необходимо просто таким образом на него воздействовать. То есть сейчас я модулятором F модулирую наш входящий звук. И наоборот, вы можете использовать входящий сигнал в качестве модулятора. Давайте отправим на выход наши вот эти осцилляторы. Нет, давайте один, к примеру, Е. E. Вот так он звучит. Но, как слышите, сейчас каких-либо изменений мы не слышим. Мы начинаем слышать тогда, когда только начинаем нажимать на клавишу в синтезаторе. У нас сейчас звук не производится. Но, конечно, неудобно нажимать вот на эти клавиши просто мышкой, а при стандартном подключении в самом обычном виде клавиатура не работает. Вы не услышите звук. Она не будет влиять. Вот поэтому я и начал вот этот видео именно в Фрутилупсе, а не в лайве, как все предыдущие видео. Я сейчас просто покажу, как это здесь настроить, потому как Фрутилупс более популярный и, думаю, многим это может понадобиться. Давайте откроем настройки, миди настройки. Далее, что вам нужно сделать? Выбрать вашу миди клавиатуру, вот в моем случае, и установить ей порт. Я устанавливаю первый порт. Далее, закрываю вот это окно, вхожу в настройки FM8. И вот в этих настройках я устанавливаю входящий порт. Вот, первый порт также устанавливаю. И теперь моя миди клавиатура... Начинает управлять эффектом. Давайте послушаем теперь. И, в общем-то, теперь у меня мой входящий сигнал выступает в качестве модулятора. Но здесь, конечно, лучше играть те же самые ноты, которые соответствуют входящему сигналу. Тогда вы получите гармоничные звуки, ну, а таким образом, к примеру, я сейчас получил довольно интересные ритмичные эффекты. Для того, чтобы управлять FM8 в вашем секвенсоре, просто прочитайте руководство к вашему секвенсору, и там должна быть информация, как устанавливать входы. Давайте выключим вот эту модуляцию и сделаем так, чтобы у нас производился какой-либо звук. Давайте, к примеру, возьмем и сделаем пилообразный звук. Вот такой. И что еще есть удобного? В матрице модуляций, как я говорил, есть вот такой вот параметр Огибающего входящего звука. Давайте, к примеру, на наш оператор мы используем оператор E. Произведем модуляцию. Вот он, оператор E. Вот вот эта функция. И давайте на 100% к примеру. Воспроизведем наш звук. Давайте поменьше сделаем. И таким образом мы можем производить модуляции. Ну или давайте примерно высоту тона попробуем. То есть вот этот входящий звук, его громкость. Определяет количество модуляций. В этом видео давайте поговорим вообще о FM-синтезе. Как я говорил в предыдущих видео, понимать то, что происходит вот здесь во вкладке операторов, как это воздействует на звук, совершенно не обязательно. Создавать интересные звуки можно, так скажем, зная определенные принципы, куда экспериментировать и что это может примерно дать. И сам по себе FM-синтез, он часто на этом и основан, именно на экспериментах. Когда создается новый звук, пробуются какие-либо новые алгоритмы что-то куда-то воздействовать, и в результате получается что-то интересное. К сожалению, очень сложно или практически невозможно предсказать, как поведут себя уже сложные модуляции вот такого плана, когда уже оператор, к примеру, модулирует сам себя, на него D воздействует, и... К примеру, еще давайте возьмем А. Что из этого получится, предугадать, в принципе, невозможно. Вернее всего, получится какой-то шум, а может быть что-то интересное. И в этом и заключается вся фишка вот этого FM-синтеза. Но оставлять вас я с этой информацией не хочу, в том плане, что да, невозможно, сложно предсказать, но все-таки есть определенные принципы, которые будут полезны. И мы некоторые из них сейчас рассмотрим. Давайте сейчас в первую очередь сбросим звук, выберем новый звук. И посмотрим, как сделать пилообразный сигнал. Дело в том, что здесь в операторах стандартным есть не совсем пилообразный сигнал. Вот такой. Как слышите, это такая мягкая пила. И для некоторых звуков, например, для трансовых лидов или еще чего-либо, требуются такие яркие пилы. Супер называется еще. И для того, чтобы их сделать здесь, необходимо, чтобы просто оператор промоделировал сам себя. Давайте попробуем. Как видите, звук уже начинает застряться и звучит, в общем-то, тоже остро. Слишком много, конечно, не надо получить шум. Вот при небольших значениях получается именно та самая пила. Ну, в общем-то, таким образом, на самом деле, можно любой звук сделать более острым. Вот, например, мы квадрат обогатили. Тоже вот такой интересный звук получили. В общем, смотрите, что я хочу сказать, что воздействие оператора самого на себя, во-первых, даст вам более богатый звук с большим количеством высоких частот, и, в общем-то, этим способом довольно легко получить пилообразный сигнал, которого здесь нет с высокими частотами, но который очень часто нужен. Далее, что хочу сказать, это то, что FM-синтез очень часто ведется с применением синусообразных сигналов. То есть вот эти операторы – они часто, очень часто используются, просто синусоиды, и это дает богатые звуки. Ну Давайте, к примеру, попробуем создать тембр, включим оператор Е, e. И вот мы уже получили некоторый бас, который можно интересно использовать. И смотрите, что важно при создании басов. Важная очень функция — это K-Sync. Не забывайте про эту функцию. Как слышите, у меня сейчас появляются некоторые щелчки в звуках. Это из-за того, что операторы иногда стартуют с разных положений. А включив эту функцию, я всегда буду получать один и тот же звук. Для басов это на самом деле очень часто важная функция. Если у вас также в звуке появляются некоторые щелчки, то делайте такие вот небольшие фейды, то есть нарастание атаки и затухание ноты. Давайте вернем атаку и попробуем следующее воздействие. К примеру создадим еще один оператор, это будет D, сделаем его на одну октаву выше и также воздействуем на оператор F. Как слышите, здесь сейчас получился звук не совсем хороший, но в общем-то не очень. Но дело в том, что при создании звуков очень большое влияние оказывают огибающие наших операторов. Да, вот при таком звучании, когда у нас прямая огибающая, то есть постоянное воздействие, это звучит не очень красиво и, в общем-то, плохо. Но если мы начнем создавать атаки, к примеру, небольшие, это уже изменит звучание и чаще всего в очень хорошую сторону. Как слышите, мы сейчас воздействуем не полностью, а только в соответствии вот с этой огибающей. То есть смотрите, что очень важно. Очень важно работать с огибающими. Очень многие начинающие, не уделяют достаточного времени огибающим, но это крайне важная Вещь для экспериментов. Далее давайте вернемся к предыдущему, что мы уже рассмотрели. Это воздействие оператора самого на себя, то есть совместим, так скажем. У нас звук довольно тусклый, я хочу его сделать более ярким. Вот мы уже некоторые звучания в атаке получили, но попробуем, к примеру, еще... Давайте попробуем, к примеру, на оператор его e воздействовать. Как слышите, тоже довольно странное звучание. Давайте попробуем огибающую применить. Такое мы уже с вами звучание получаем. И заметьте, мы это сделали только с помощью синусоид. С помощью синусоид и, соответственно, их огибающих. Далее мы можем, к примеру, попробовать изменить формы сигналов. Вот, мы уже, по-моему, на мой взгляд, довольно интересный бас получаем, даже вот такими небольшими экспериментами. Давайте отключим этот оператор и попробуем, к примеру, создать интересный шум. Дело в том, что очень часто, прям в очень многих случаях, прибавление небольшого количества шума делает звук более естественным и более насыщенным. Как вы знаете, шум есть в операторе X, но дело в том, что здесь есть возможность создавать более интересные шума, Давайте, к примеру, включим оператор А и, в общем-то, послушаем. Очень часто хороший шум получается при воздействии оператора самим на себя. К примеру, вот шум. От треугольного. Вот такой шум тоже может очень хорошо подойти при прибавлении к звукам. Вот очень интересный вариант. Мы с вами в будущем еще будем возвращаться к этому в следующих видео. А пока я вам рекомендую просто запоминать интересные способы и попробовать их самим получить. Вот тоже хороший вариант. То есть такие вот мягкие бархатные шума мы можем добавлять к звуку и получать на самом деле очень богатые тембры. Ну давайте выберем к миру для нашего звука какой-нибудь шум. Ну вот мне к примеру этот нравится. Включим наш звук. И добавим шум просто, то есть тоже пустим его на выход. Как слышите, даже просто добавив вот такой довольно интересный шум, мы уже получаем довольно интересный тембр. Мы также можем произвести на него какую-нибудь модуляцию. Вот, не забываем про кейсинг, чтобы наши ноты звучали одинаково. В каких-то случаях это может быть ненужным, но я думаю, в нашем случае подойдет. Мы можем, к примеру, его сделать только в атаку, то есть чтобы он не на протяжении всего звука звучал. То есть, смотрите, добавлением вот такого шума мы, опять же, сделали наш звук еще интересней. И дело в том, что живые звуки, к примеру, вот представьте, когда смычок идет по скрипке, он издает как звук скрипки, то есть вот эти гармоники, так и шипение, которое создает трение смычка о струны. Или, к примеру, представьте удар по струнам гитары, когда пальцы касаются струн. Помимо звучания струн, очень часто медиатор или пальцы создают определенные шума, которые также являются очень важной частью тембра. И поэтому добавление шумов почти всегда, в почти в каждом случае положительно сказывается на восприятии общего тембра. Он начинает восприниматься более богатым и более живым. Можем также попробовать из оператора X выбрать шум какой-нибудь. Давайте послушаем. Просто его включим. И также настроим огибающую. Когда он включается и добавляется, вроде особо в тембре ничего не меняется, но когда он уходит, ощущается, что что-то пропадает из звука, и звук все-таки начинает восприниматься более бедным. Давайте послушаем еще раз. И на самом деле очень часто вот из-за таких мелочей и получаются вот эти вот хорошие качественные тембры, которые вы слышите. Также не забывайте, что очень часто хорошие результаты дают просто изменение вот этих соотношений операторов. Давайте просто попробуем сейчас выбрать сначала кратный, то есть это 0,5 или 1, или 2, или больше. То есть то, что я уже говорил, кратные 2, 4, 8, 16 и так далее. Вот, довольно интересный тембр, на самом деле получается. Давайте попробуем уменьшить воздействие. То есть, заметьте, я изменил всего одно значение, и звук уже поменялся кардинально. Пойдем, к примеру, в другое куда-нибудь. Здесь не сильное влияние, но, в общем-то, вот такими способами создавать слои, наслоение октавных звуков тоже очень часто можно в результате получать хороший звук. Следующее, на что хочу обратить внимание, это то, что очень часто могут давать хорошие результаты воздействие на наш основной, к примеру, звук кратных операторов, которые, как я сказал, 0,5, 1, 2, 4, 8 и 16 и так далее А, к примеру, выбор каких-нибудь некратных Как я вот здесь 5, к примеру, выбрал Ну, в общем-то, любое число Давайте попробуем выбрать именно некратные Вот, к примеру, уже заметно изменение звука Он немного не гармоничным становится Но тембр более интересный получается Вот здесь 3, к примеру или давайте попробуем выбрать, к примеру, полтора. Вот, в нашем случае сейчас это значение сделало звук слишком негармоничным. То есть некоторые диссонансы наблюдаются. Дело в том, что да, воздействие, то есть модуляция с оператором D, нашего основного оператора, может сделать дисгармонию, если он не кратный. Но если мы будем производить модуляцию в небольших количествах, то это может дать очень интересные и такие, немного, конечно, не гармоничные, но хорошо звучащие тембры. Но в нашем случае оператор как основной получился, и поэтому звучание все-таки немного не подходит. Давайте попробуем, к примеру, на оператор Е... Ну, на самом деле, получение негармоничных звуков, которые интересно звучат, это тоже довольно интересная тема, к примеру, для создания перкуссий. И вот экспериментируйте таким образом. Давайте, к примеру, опять сбросим наш звук и попробуем сделать какой-нибудь бас. С тем, что я сейчас говорил. Вот наш звук. Так, возьмем на него пилу, потому как он очень богатый этот звук, и Будем его использовать как основной. Здесь у меня sidechain уже включен. И давайте, к примеру, как я уже говорил, возьмем просто самый обычный шум. На самом деле вот таким даже простым способом мы уже получили довольно интересный бас. Давайте сделаем ему больше низких частот. Добавим какую либо модуляции. Включи кейс синк везде, чтобы у меня ноты звучали каждый одинаково. Произведу еще какую-нибудь шумовую модуляцию, то есть я сейчас в принципе действую на угад. Включу здесь кейс Синг. И чтобы сделать в данном случае звук более насыщенным, применю, к примеру, здесь хорус. И можно попробовать немного перегрузки добавить. Как слышите, у нас звуки сейчас, возможно, получились слишком однообразными, то есть слишком гармоничными, нет какой-то немного расстроенности. Давайте, к примеру, здесь еще C добавим, пилообразный. И включим кейсинг тоже. Дело в том, что еще один способ очень хорошо обогатить звуки, это использовать небольшую расстройку. Как видите, я здесь использовал относительно F и C. Я их немного расстроил. И в результате таким способом можно получить очень богатое звучание. Далее можно провести какие-нибудь эксперименты, просто наугад промодулировав операторы друг другом. Вот по-моему довольно интересный результат тоже получается. И так скажем уже в контексте микса просто включим с бочкой. или вот с короткими нотами. Самой мелодии давайте попробуем, к примеру, применить свинг. Выберем что-нибудь стандартное и попробуем его настроить. Вот такой, к примеру, звук сделаем. И на самом деле всеми вот этими действиями я сейчас, конечно, действовал немного импровизируя специально, чтобы показать, что вот эти эксперименты, которые я сейчас провел, они подходят для создания довольно интересных звуков. Вам главное немного их запомнить и попытаться использовать. Ну, давайте самое последнее, к примеру, попробуем, это огибающие. И на этом закончим уже это видео. Вот, да, даже создание небольшой огибающей, по-моему, дало очень интересный тембр. Для создания какого-нибудь жесткого трека в стиле Электрохауса, по-моему, такой звук подойдет очень хорошо. Давайте в этом видео рассмотрим создание кислотных звуков. Вот я здесь уже заготовил миди партии 2. Давайте первый послушаем. Так, пока ничего не слышно, давайте выберем, пилообразный сигнал сделаем. В общем-то, вот такая несложная партия, и давайте сейчас рассмотрим, как вообще создаются кислотные звуки. Я сейчас применю некоторые приемы в самом билтон Лайве. Я поставлю фильтр. То есть это эквалайзер, настрою его вот таким образом. И дальше я добавлю овердрайв. И вот давайте послушаем, что мы получаем, обрабатывая самый обычный пилообразный звук. С помощью фильтра SD-Resonance и добавляю овердрайвом искажений. такой кислотный мой звук с вами сейчас получили но давайте теперь рассмотрим как это создать в самом fm 8 первое что нужно сделать это сделать пилообразный звук который мы в общем то сейчас и сделали далее нам нужно создать фильтр тот который мы только что делали в эквалайзере для этого мы отправляем оператор f на оператор z и вот здесь уже настраиваем фильтр я буду использовать один фильтр, поэтому я установлю сейчас здесь в крайнее положение, потому как слышу только один фильтр. И вот, выберу параллельно. То есть все, у меня сейчас будет действовать на звук только вот эти три ручки. Режим я оставлю как есть. В общем-то, нам нужен фильтр, который вы сейчас видите, срезающий высокие частоты, и задам резонанс. В общем-то, сейчас мы сделали точно то же, что вы видели в эквалайзере. Давайте послушаем, как это звучит. В общем-то, примерно это мы сейчас и слышим. Фильтр, конечно, здесь другой, и поэтому результат тоже отличается. Далее нам нужен искажающий эффект. Я его буду брать из оператора X. Поэтому я отправляю сейчас наш оператор Z в оператор X, включаю его и отправляю оператор X на выход. Давайте сейчас послушаем, что мы уже имеем. Как слышите, мы уже примерно и получаем то самое кислотное звучание. Далее нужно настроить вот этот искажающий эффект. То есть это мы здесь в Bottom Live использовали Overdrive, а здесь вот этот сатуратор будем использовать и выполняет, в общем-то, ту же самую функцию. Ну а поскольку эффекты разные И результат поэтому тоже получается разным Давайте применим теперь еще эквализацию Я выберу вот такой полочный фильтр Так, немного подстрою саму матрицу Например, вот такой звук и добавить давайте еще добавим к нему дл с ревербератором так включим синхронизацию с темпом и сделаю чуть чуть поменьше И реверберация вот в принципе все мы сейчас сделали и мы уже даже сейчас получили готовый звук который уже как-то можно использовать в своих треках Давайте, к примеру, еще попробуем обогатить его. Применим хорус. И хочу обратить ваше внимание, что можно создавать интересные движения в звуке, изменяя вот этот параметр котов. Чтобы это... Движение автоматизировать. Вы, конечно, можете применить самую обычную огибающую в самом секвенсоре. Так, давайте, к примеру, послушаем вариант, который у нас получается. Вот, или же, к примеру, использовать. Огибающий, которая создается LFO. Давайте откроем огибающие и применим наше первое LFO к нашему фильтру. Это оператор Z. Вот здесь настраивается амплитуда, которая влияет, ну а здесь скорость. Давайте сделаем ее в синхронизации с темпом. А для того, чтобы у нас каждый раз тембр был одинаковый, можно пойти в наш оператор, у нас только F сейчас используется, и включить здесь кейсинг, чтобы у нас при каждом нажатии ноты был одинаковый старт и, соответственно, одинаковый тембр. И, как слышите, сейчас мы вот этой модуляцией довольно интересно повлияли. Можно вот Выбрать sample and hold, к примеру. Ну, здесь мы что-то совсем странное получили. Давайте вообще выключим огибающую и попробуем, к примеру, сделать звук богаче. Мы сейчас, в общем-то, сделали самую обычную комбинацию, которую можно сделать даже в любом несложном синтезаторе. У нас звучит сейчас только оператор F, Давайте сейчас усложним немного наш звук, к примеру, добавим оператор E, и сделаем его, к примеру, тоже пилообразным. Давайте пока выключим. Отправим его на оператор Z, также и уже оператор X послушаем. Давайте попробуем его сделать на октаву выше. И таким образом мы получили довольно богатый тембр, потому что мы использовали два пилообразных сигнала, один на октаву ниже, а другой на октаву выше. И давайте включим тоже кейсинг для того, чтобы тембр был всегда постоянный. Обратите внимание, как меняется тембр, когда k не включен. Это, конечно, может оживить в, некоторых, в некоторой степени, но в данном случае я хочу получить именно такой одинаковый каждый раз звук. Ну а теперь уже можно пойти дальше и начать какие-то эксперименты, к примеру, с различными модуляциями. Давайте, к примеру, попробуем нашему оператору D сместить фазу. Как помните, для того, чтобы смещать фазу, нужно выбрать какой-либо оператор, установить его в ноль и здесь вот, к примеру, установить отрицательное значение. Давайте, к примеру, минус 10 поставим и начнем смещать фазу оператору D. Тут, кстати, тоже нужно кейсинг включить, чтобы у нас тембр всегда был один и тот же. Управляемый звук получается сейчас. Давайте еще что-нибудь попробуем, к примеру, оператор C. Выберем, не знаю, любую форму сигнала и создадим ему сейчас очень высокую частоту. это не подходит, какую-нибудь модуляцию, давайте попробуем. Включим ему OK кейсинг, и сделаем, чтобы он влиял только на самую атаку. Вот я сейчас слышу его, без него сейчас давайте послушаем. Такой пониже тембр с ним, довольно высокий. И вот я сделаю так вот, и будет влиять только на самую атаку. Не знаю, результат мне не нравится. В общем, выключу и оставлю, вот как сейчас у нас есть. И давайте, к примеру, послушаем уже в другой миди-партии, как это может звучать. Такую интересную партию я с интернета скачал. И давайте, к примеру, сделаем так, чтобы у нас, наоборот, уже были кейсинг отключены. То есть каждый раз тембр будет немного разным. И давайте изменим звук с помощью нашего фильтра. Вот таким образом, на мой взгляд, мы довольно интересный тембр получаем. Но его еще можно больше изменить, обогатить как-либо. Давайте, к примеру, применим огибающую уже это будет к фильтру применяться, то есть вот к этой ручке котов. И нужно обязательно повернуть этот параметр, чтобы наша огибающая начала действовать. Но ну, в нашем случае, наверное, она не нужна, давайте ее выключим. Вот, уменьшая резонанс, мы делаем звук немного менее ярким. Давайте еще раз попробуем наше огибающую. Здесь на самом деле уже можно очень много экспериментировать и уйти вообще в настройку различных параметров я сейчас вам показал принцип создания вот этих кислотных звуков то есть это фильтр который создает резонанс и после него искажающий эффект и поскольку это fm синтезатор а не какой-нибудь а не обычный то здесь есть возможность модуляции и в результате можно получить очень очень интересные тембры и давайте Напоследок попробуем еще несколько вариантов и, в общем-то, уже закончим с этим видео. Вот такими способами мы получили кислотные интересные звуки, тут я также попробовал подмешать еще самых обычных тембров, то есть пилообразный сигнал или что-то типа такого, и получился в принципе довольно интересный бас. Давайте в этом видео рассмотрим создание таких трансовых лидов. Вот я здесь заготовил несколько миди-партий, давайте их послушаем. Это не мои миди я их скачал с какой-то библиотеки. Вот еще одна. И еще одна. Как вы слышите, сейчас у меня загружен самый обычный, стандартный сброшенный звук. Для создания лидов очень часто хорошо подходят яркие звуки. Давайте сделаем яркий звук. Для этого выберем пилообразный сигнал, такой, и сделаем его ярким. Давайте сделаем его 100% громкости. И следующий шаг, который нужно сделать, это обогатить наш звук. Делается это с помощью вот этого унисона. Имейте в виду, мы сейчас будем делать очень много голосов, и если у вас какие-то косяки начнутся, и вы перестанете слышать часть звуков, то имейте в виду, нужно поставить очень большую полифонию, потому как у нас здесь нот, как видите, очень много одновременно звучащих, целых 4. И мы еще сейчас голосов очень много будем делать, так что имейте в виду. Сейчас я поставлю 8 голосов, и это будет означать, что вот этот мой на данный момент один оператор будет производить целых 8 отдельных осцилляций. Давайте сейчас это послушаем, как звучит. Ну, пока, в общем-то, не очень. И сразу еще один очень важный момент хочу заметить. Обратите внимание, что я не включаю кейсинг sync Давайте послушаем, когда включено. Слышите, есть некоторая атака звук. Не получается таким ровным. А когда она выключена, вернее, то звук становится более ровным из-за того, что вот эти осцилляторы все стартуют с разных положений фазы. И это тоже на самом деле важно. Давайте вернемся на мастер и настроим расстройку. Чтобы наши вот эти голоса были немного разной частоты. И вот, как вы слышите, сейчас с помощью одного только унисона и с помощью одного вот этого оператора с пилообразным сигналом мы получили довольно узнаваемый звук. То есть на самом деле очень важен вот этот дитюн. И давайте вот этой ручкой панорамы раскидаем наши голоса по панораме и получим одновременно очень широкий звук. Давайте сейчас сделаем еще один слой. Опять же, включим, к примеру, вот этот оператор E, но для слоя на октаву выше давайте возьмем какой-нибудь другой звук. К примеру, вот типа такого квадратного. Сделаем его на октаву выше. То есть что мы сейчас сделали? Мы производим сейчас, грубо говоря, лейринг. Вот у нас первый слой это на октаву ниже, и вот этот слой на октаву выше, потому что у нас здесь два. И давайте сейчас подмешаем нужное количество. Давайте сейчас сделаем наш звук более ярким, чтобы он соответствовал первому плану. Включим здесь полочный фильтр и добавим яркость. Вот так, на мой взгляд, довольно неплохо звучит. Далее давайте перейдем в огибающие и настроим огибающий. Я хочу, чтобы звук звучал одинаково, и поэтому я сейчас все огибающие свяжу. И, соответственно, настраивая одно огибающее, я сразу вот эти две буду настраивать. Давайте послушаем. у нас интересный звук получился и на самом деле, смотрите, мы такие несложные операции произвели просто сделали два ярких оператора один на октаву ниже, другой на октаву выше и применили эффект унисона, который на самом деле выполняет основную работу но такое тоже, в принципе, куда-нибудь подойдет и тоже звучит довольно неплохо Но давайте еще больше оживим наш звук. Для этого я сейчас пропущу два наших вот этих оператора через оператор Z. Здесь уберу тоже посыл и пропущу его также. Давайте послушаем, что мы сейчас получаем. Мы довольно сильно сейчас отфильтровали наш звук. И давайте применим только один фильтр. Я вот, к примеру, выберу один. То есть я сейчас при настройке параллельно буду слышать только первый фильтр, который настраивается с помощью вот этих трех параметров. Давайте послушаем. Обратите внимание, у меня сейчас немного вверх все-таки срезается. Для того, чтобы вот этот фильтр не срезал высокие частоты, как вы видите вот здесь, здесь на резонансе нужно установить значение 20. Ну или примерно 20, около того. Как видите, когда на нуле высокий срезается. Ну, примерно при 20 все у нас звучит нормально. Это важный момент при работе с этим фильтром. Теперь давайте, знаете, что сделаем? Применим к нему вот такую резкую огибающую. То есть у нас сейчас очень резко будут высокие частоты отфильтровываться. Здесь установим значение, к примеру, 50, чтобы наша огибающая начала действовать. Смотрите, что мы сейчас сделали, применив вот такую очень резкую огибающую, когда у меня котов на минимуме, она работает в полную силу, срезая все-все частоты и делая звук очень коротким. Когда я делаю на максимум, мой фильтр перестает работать, в общем-то это и здесь видно, причем имейте в виду, вот этот параметр важно, установить значение около 20. Вот. Мой фильтр перестает действовать, и мы слышим полный звук со всей его длительностью. И, как вы понимаете, вот таким образом сейчас мы можем устанавливать различные эффекты и производить более живой звук. Давайте, к примеру, еще добавим некоторых эффектов. Это delay. Сделаем его синхронизированным. С помощью эффекта сделали поживее звук, дальше послушаем как это звучит при открытом фильтре. Да, и кстати, давайте отдельно ноту послушаем, имейте в виду, при создании вот этих вот очень крутых таких жирных лидов имеет важность вот это то, что много нот одновременно звучит. Отдельно наши ноты могут звучать не очень жирно. Так что имейте в виду, если вы захотите создать что-то типа такого звука, то советую вам открыть, к примеру, этот проект, он прилагается к этому видеокурсу. Создать звук, который вы хотите, и если у вас уже что-то не будет получаться, то вернее всего дело будет в вашей мелодии. Произведите работу над миди-партией. Реверберацию, я думаю, добавлять не надо. Давайте теперь попробуем произвести какие-нибудь другие, более сложные звуки, не ограничиваясь такими простыми посылами. Я, к примеру, попробую промодулировать оператором А наши вот эти основные операторы. Давайте попробуем. Вот таким образом тоже довольно интересный тембр получается. Давайте пойдем дальше. Или оператором Б, к примеру, здесь вообще что-нибудь можно выбрать нестандартное. Вот интересный вариант, когда я опускаю оператор Б на октаву ниже и начинаем модулировать оператор F. Когда у нас нет воздействия, звук звучит довольно ненасыщенно, а вот добавляя модуляции, по-моему, некоторый интересный тембр рычания добавляется. На самом деле, сейчас, применяя вот эту модуляцию, я не знал, что я получу. Я, можно сказать, это сделал наугад. И, в общем, как вы слышите, по-моему, получилось хорошо. Давайте попробуем, к примеру, оператор А. Нет, давайте его оставим, он все таки некоторую яркость звуку дает. А вот оператор C попробуем сделать какой-нибудь нестандартной частоты, чтобы он вводил такие диссонансы. Так, что-нибудь другое. К примеру, 800. 800. Нет, ну я думаю, в нашем случае это лишнее. У нас так очень богатый, насыщенный звук получается, и какие-либо дисгармоничные модуляции тут не нужны. Так, звук получился немного тонким, давайте исправим его эквалайзером. Давайте послушаем к миру с драм-парти одновременно. И, к примеру, вот этот звук. К примеру, для этого звука мне кажется модуляция оператора мана лишняя. Давайте вообще его выключим. Обратите внимание, что вот здесь, к примеру, релиза немного не хватает, мы можем использовать вот эту страницу ACI для того, чтобы увеличивать время затуханий. ну или, к примеру, укорачивать. Давайте в этом видео рассмотрим создание басов, похожих на человеческую речь. Вот сейчас мы с вами имеем такой звук. Я установил просто одну длинную низкочастотную ноту. И давайте сейчас посмотрим, что нужно для настроек. В первую очередь нам нужен модулятор. И модулятор непростой. Дело в том, что для создания вот таких говорящих басов очень хорошо подходят... Осцилляторы, состоящие из двух гармоник, и причем их тут несколько есть, вот, которые 1 плюс 2 и до 1 плюс 8. И вот эта разница влияет на получаемый тембр. Давайте выберем 1 плюс 8, это осциллятор с наибольшей разницей. И давайте сейчас произведем воздействие. Мы сейчас, конечно, получили немного не то, дело в том, что для этих звуков нужно использовать довольно высокие соотношения. Пока тоже не то. Давайте попробуем промодулировать, к примеру, наш первый. Вот, мы уже начинаем что-то более интересное получать. И для того, чтобы еще более обогатить наш получаемый звук, давайте пропустим его через оператор X, где мы устанавливаем вот этот вот искажатель. Заметьте, мы уже довольно интересное звучание получаем, и это звучание мы получаем при движении вот этой ручки. Чтобы не производить ее движение постоянно, давайте просто... Установим этот параметр и создадим огибающую. Причем огибающую я буду создавать с зацикливанием. Чтобы это сделать, нужно добавить точку. У меня вот здесь точечная линия появляется. Это и говорит о том, что у меня теперь зацикленная наша огибающая. Вообще уже чем-то похоже, но давайте, к примеру, изменим отношение оператора F. На мой взгляд нода получилась довольно высокая, давайте ее пониже сделаем. Таким образом мы уже довольно интересный бас получаем. Давайте еще, к примеру, к модулятору B применим такую же огибающую, для этого зайдем в огибающий и привяжем нашу огибающую А к оператору Б. Как видите, у нас теперь две вот эти огибающие, они поскольку одинаково работают, производят похожие эффекты. И вот таким же образом мы уже получаем довольно интересный звук в том плане, что он действительно уже стал похожим на речь. И большую роль играет использование именно вот этого осциллятора. Давайте попробуем, к примеру, использовать другие. Таким образом, конечно, тоже интересные звуки получаются. Но они уже на речь не похожи. Давайте попробуем еще раз поменять, к примеру, основной оператор. Можно попробовать дополнительную модуляцию, произвести каким-нибудь, к примеру, пилообразным звуком. Но здесь уже, конечно, идут эксперименты в большей степени. И вот, изменяя вот эту форму огибач, мы можем довольно интересные последовательности создавать.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 Вот инвертирование нашего основного осциллятора также Изменяет тембр. Давайте попробуем, к примеру, этот осциллятор еще поставить на высокую соотношение. Вот, при таком значении тоже довольно интересный звук. Ну, здесь дальше можно пойти экспериментировать и опять привязать, к примеру, огибающую D к нашему оператору A и послушать, что получается. Таким образом мы с вами можем получать довольно богатые звуки. Обязательно попробуйте данный способ, и я сейчас этот проект сохраню. Вы можете поэкспериментировать на данном прессете или попробовать с нуля создать. Самое главное, как я уже сказал, это высокое соотношение и использование вот этих вот осцилляторов. Как раз они дают вот этот эффект говорящего баса. То есть такой вариант можно уже довольно спокойно использовать где-нибудь в дабстеп-композиции или, к примеру, в жестком драм бейсе В этом видео давайте рассмотрим, как с помощью FM8 можно создавать широкие звуки. Первый, наверное, самый простой способ – это разведение различных тембров в разные каналы. Давайте послушаем. Вот я здесь заготовил такой бас. Здесь это просто пилообразный сигнал, который проходит через оператор Z. Здесь к нему применяется фильтр и, в общем, звучит более как бас. В качестве второго оператора, который я буду использовать для расширения, я выберу оператор E. И здесь давайте, к примеру, выберем другую форму сигнала, то есть другой тембр. И давайте его также сейчас направим через Z и послушаем, что получается. Да, звук очень похож, но на самом деле тембр немного другой и это уже важно. С небольшое различие, но все-таки оно есть. Давайте этот тембр мы отправим в левый канал. Так, а вот этот тамбр вправый. И теперь послушаем оба. Как вы слышите, мы сейчас получили очень широкий звук. Еще один способ. Вот Давайте рассмотрим звук, который мы создавали в одном из предыдущих видео. Как слышите, он сейчас довольно узкий, и есть еще один довольно распространенный способ, с помощью которого расширяют звуки, это применение расстройки. То есть в левом канале относительно правого канала играют звуки немного разной частоты, и это легко реализуется с помощью нашего унисона. Нам нужно сейчас установить два голоса, то есть один для левого канала, а другой для правого канала. И установить панорамирование в максимум Тогда наши голоса, вот эти два, которые мы сейчас создаем Будут разнесены по панораме Один влево, другой вправо, соответственно Нужно подстроить количество расстройки Чтобы в моно тоже звучало нормально Или более-менее сохраняло оригинальный тембр так, тут кейс-синк у меня включено везде и можно еще какие настройки попробовать изменить. Вот при таких настройках более-менее тембр сохраняется и давайте теперь разведем. Как слышите, при максимальном распанорамировании голосов мы получаем довольно широкий звук. Давайте вернемся к следующему звуку, он тот же самый, что я здесь создаю. Вот у меня оператор F, просто квадратная форма сигнала, которая немного обогащена. И оператор E, это точно такой же сигнал, который точно так же звучит. И смотрите, если я сейчас их разведу по панораме в разные стороны, из-за того, что два звука абсолютно идентичные, у меня не получается широкий звук. Но можно изменить немного фазу одного из наших операторов. Для этого я использую вот этот offset, установленный в минус 10, и соотношение здесь 0. И все, вот этот оператор теперь у меня выступает в качестве смещателя фазы, давайте послушаем, тут может после настроек потребоваться панорамирование, давайте к примеру утилити поставим, и в результате из-за того, что мы сместили фазу не очень сильно, наш звук будет моносовместим, то есть пропадания будут не очень заметны. Вот такой очень хороший способ для получения тоже широких звуков.